Так, ну что, девчонки и мальчишки, здравствуйте! И сегодня я хочу вас познакомить еще с одним с одной платежной системой Power. Итак, нам надо создать, зарегистрироваться, создать кошелек. Сейчас вы все увидите, как это все делается. Он у меня уже создан, но для вас я еще раз это все пройду, чтобы вы понимали. Создать кошелек. У нас почта готова уже Выбираем почту, вставляем Вводим капчу, проверочный код Нажимаем, что мы согласны Продолжить И сейчас ждем на почту, чтобы нам пришло письмо с подтверждением Код подтверждения должен прийти Так, вот пришло письмо, и вот этот код мы с вами вводим а, в эту графу код подтверждения. Все, подтвердить. Итак, а, копируем пароль. Ну, давайте сделаем так, так, так, так, так. Мы это все скопируем сейчас с вами, чтобы нам сделать правильно так секретное слово копируем сейчас мы здесь это все вставим и потом одним разом все скопируем так пароль копируем но ну, это вы можете записать а, в блокнот себе чтобы а, ну, не потерять потому что если вы это все забудете вы не сможете потом обратно войти в свою систему Пароль можно будет сменить уже в настройках непосредственно. Я этого делать сейчас не буду. Просто я копирую, чтобы нам потом запомнить. Итак, нажимаем далее. Все, вот, опять же, тут у нас выскочило. То есть обязательно скопируйте вот этот мастер-кей. Сейчас мы добавим его сюда, чтобы он у нас был может быть я со временем создам дополнительную электронную платежную систему так в общем мы с вами зарегистрировались зарегистрировались и сейчас что нам нужно сделать войти в настройки а, ah, покажите настройки. Сразу могу вам сказать, что здесь представлены у нас валюты. Доллар, рубли, евро, биткоин, эфирум, бсн, Latcoin или ледкоин, даш. В общем, раньше этого не было. Были только то есть, доллары, евро и рубли. Совсем недавно появилась эта система и уже я ее протестировал. А, все это работает, ну, скажу так, Отлично никаких проблем у меня не было так все мы сохранили здесь у нас есть вкладочка мои рефералы это ваша реферальная ссылка то есть вы будете получать 10 процентов вам вот именно платежная система будет отчислять от ваших рефералов Ну, мы сейчас перейдем к настройкам здесь надо выбрать какой у нас аккаунт: персональный или бизнес ну, я думаю, что все делают персональные, то есть мы выбираем персональный. Здесь прописываем фамилию, имя, фамилию, документ, удостоверяющий личность. Также здесь все прописано, какие документы, что нужно предоставить для веритификации, идентификации. Вы отправляете на проверку и ждете, когда вам это все придет. Потом безопасность. Также вам надо скачать будет на телефон приложение telegram если таковое вы не можете скачать значит вы будете получать оповещение или через смс но смс ребят стоит 0,05 поэтому смс как бы подключать не стоит лучше тогда уже на почту получать письма чтобы ну не платить за каждую смс входящую здесь мы Проверочный код при изменении. Но это вы можете поставить, можете не ставить. Можете поставить всегда отправлять код. То есть, ну, уведомление о входящем платеже. Вам будет приходить на почту. То есть отправлять на email. Метод отправки кода. Email. Так, автоматическое восстановление пароля. Отключить. Здесь мы ничего не делаем. Единственное, что мы делаем, мы исключая мастер Кей. И сейчас нам надо будет вести. Сейчас я проверю. Какой мастер у нас 703? 703. Окей. Все. Это у нас будет дополнительная а, защита на вывод на какую-то транзакцию, которую мы будем совершать в дальнейшем. Ну, точнее вы будете. А, здесь мы можем изменить пароль, который вот он у нас предоставлен был системой. Вот я его выделил. То есть мы вводим его сюда. Потом забиваем здесь свой новый пароль, какой мы хотим. И все. Вперед. Чат. В чате вы можете включить и общаться с такими же пользователями, как и вы. Платежные шаблоны. Это сейчас я вам тоже расскажу по поводу них. Кстати, по поводу тестирования вот именно криптовалют. Я вчера буквально делал у себя на сайте обмен То есть у меня были деньги, там рубли, 400 или 500 рублей. Я их обменял на эфиру и прям с этой платежной системы перевел на тайскую биржу. То есть это все прошло очень удачно. Я тоже, как бы, сначала не понимал, пройдет, не пройдет. На сайте можно заказать, на этом сайте можно заказать пластиковую карту. Она будет или долларовая, или евро. Так, сейчас мы еще не все прошли вертификации поэтому мы половина не видим так соглашение с правилами так все всем привет вот такие города здесь сидят давайте мы напишем таиланд, таиланд. а только опять мы не можем написать пока мы не пройдем вертификацию так пополнение пополнять можно ну, пополнить свой счет можно вот здесь уже отображается доллар рубль евро биткоин выбираем из системы то есть любую даже вот криптовалюты в том числе криптовалюты можно пополнить ну давайте эфиром возьмем ваш фирм адрес активировать то есть ну, сюда надо вставить обязательно вот мой адрес на который я уже буду отправлять сюда если захочу вот пополнить то есть я также копирую этот адрес и там уже с сайта вывожу деньги на, непосредственно на эту биржу обмен давайте сейчас ну вывести также вот перевести сейчас до обмена дойдем сейчас вот вывести к примеру платежная система power очень большой список именно на какие системы можно выводить деньги? Начиная с Kiwi кошелька, ДВ хэш, биткоин хэш, потом валюты электронные идут. Можно на Яндекс деньги выводить, на Билайн, на Мегафон, МТС, Теле 2 на карты Visa, MasterCard, карты Мир, Виза Интернациональ, Мастеркард Интернациональ, то есть выводов вот именно с Пауэра очень множество платежная система то есть мы выбираем платежную систему ну, там грубо говоря билайн прописываем номер телефона платежный шаблон мы сюда он сам автоматически у нас отобразится как только мы здесь напишем номер телефона по-моему если не ошибаюсь давайте сейчас попробуем сейчас наугад номер забьем посмотрим так рублях ну давайте тысячу а, прод, комиссия 2 процента то есть ну пока мы сейчас не сделаем у нас здесь не отобразится шаблон и он у нас будет уже то есть отображаться везде то есть надо нам а, перевести деньги или не надо здесь также можно менять в чем плюс вот этой платежной системы к примеру вы отдаете и выбираете там доллары или рубли выбираете свой счет прописываете там сумму 2000 рублей и выбираетесь также здесь уже куда вы хотите отдать или что вы хотите получить евро доллары есть валютная биржа также вот она здесь мы отдаем рубли получаем доллары так Мои заявки, новая заявка. То есть вот, к примеру, мы здесь также прописаны тысячи рублей. И хотим поменять не на доллары, а на биткоины или литкоины. Давайте возьмем биткоины. Все. Вот у нас литкоин отобразился. И также здесь у нас прописано. Минимальная сумма должна быть 0.3014. Но у нас. 0.3019 то есть нам позволяет система сделать обмен и мы оплачиваем заявку после этого у нас выскакивает маленькое окошко где нужно ввести K-ключ вводим свой код трехзначный и деньги у нас обменены и они у нас получаются уже автоматом отображаются вот здесь вот в литкоинах если вам не нравятся криптовалюты, вы можете просто нажать на крестик и удалить данное, данный, данный вид валюты. В общем, ребятишки, понравилось видео, понравился, заинтересовал, точнее, его заработок в интернете, переходите на мой сайт, который лично мой, называется Work and Travel. И там будет выкладываться более подробная информация о заработках, вот именно о тех сайтах, которых я сейчас зарабатываю и живу, грубо говоря, здесь, в Таиланде. Так что всем пока. С вами был Лысый. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, делитесь в соцсетях, делайте репосты на мои видео. В общем, оставайтесь со мной, со мной будет интересно. Все, всем пока.